Их распаковываете, снимаете на видео. Хорошо это или плохо. На что я буду опираться в этом видео? В этом видео, как всегда, я буду опираться на клиентский опыт. Дело в том, что я посчитал, сколько каналов с распаковками из Китая мы продвигали уже за последний год. Оказалось, что их было 7 штук. Поэтому на основе этих семи каналов мы с вами и поговорим. Первый и очень важный фактор, один из основных факторов, которые вам нужно учитывать, это цена продукта. То есть, если вы заказываете себе микрофон, я скоро сделаю обзор своего микрофона, то это, конечно, круто. То есть, он вам нужен, вы заказываете, делаете распаковку. Но очень многие наши клиенты столкнулись с тем, что им приходится заказывать ненужные вещи. Окупаются ли эти ненужные вещи? Если вы посмотрите любую партнерку по Алиэкспрессу, чаще всего там очень небольшой процент. То есть это 3%, 5% от стоимости вещи. Там разные есть партнерки. Я видел я видел 9, кстати. Я видел 9, но на определенной категории вещей. Представим, что вы решили... Ну вот часы, да? Часы продавать с Алиэкспресса, например. Часы такие стоят... Я не знаю, если они на AliExpress, это же Apple Watch, но тем не менее, да, они стоят 30 тысяч рублей сейчас. Если вы их продадите по 9-то процентов, 11 штук... С ролика то вы окупите стоимость часов. Как вы думаете, окупите вы их или нет? Я вам скажу, не окупить. Еще одна, вторая очень важная проблема, с которой вы столкнетесь уже, когда начнете работать с AliExpress. Ссылки пропадают, то есть вы ссылки ставите под роликами, чтобы у вас покупали, а ссылка раз и пропала. Ну потому что то есть перестала по ней переходить, то есть на AliExpress переходит, а товара там больше нет. Очень частая проблема, когда у вас 500 роликов контролировать ссылки, это очень, это нужно, это нужно реально сидеть и контролировать эти ссылки. Конечно, в разных CPA, например, Admitat, ссылку на него дам в описании. Есть возможность контролировать ссылки битые, но тем не менее это все происходит не очень быстро и вы теряете трафик. Это вторая проблема. Ну и третья проблема. Эта тематика реально очень сильно перенасыщена. Каким-то продуктом удивить будет сложно. Поэтому мое мнение, распаковки из Китая эта тема сильно-сильно так себе, тема сильно изъезженная. И сейчас ее делать я бы не стал. Есть крупные каналы, но опять же, если вы посмотрите, это или большой бюджет, или они сделаны давно. А по опыту работы с этой темой, тема очень тяжелая. Тема очень тяжелая, очень конкурентная, жесткая, денег мало. Я не рекомендую использовать темы, в которых мало денег, и при этом они жесткие и конкурентные. Но решать, конечно, вам. Надеюсь, это был вам полезен. Счастья, здоровья, удачи, комментарии, вопросы, все вниз. Я два ролика в день делаю и, естественно, я отвечаю на ваши вопросы. Привет! По ссылке в описании я рассказываю тебе, где можно взять деньги. Так что просто открывай описание, нажимай на ссылочку и забирай свое бабло.